Привет, друзья! Ну что, настало время установки очередных накладок салона автомобиля. На этот раз уже более интересные, более серьезные. Будем устанавливать накладки для защиты ковролина. И давайте я вам их покажу, расскажу про них, где заказал, и, соответственно, будем устанавливать. Итак, друзья, вот как я и говорил, что будет более масштабно. Накладки вот такие вот огромные. Здесь два комплекта первый комплект вот этот самый большой что в него входит две вот такие вот накладки боковых одна большая получается устанавливается под сиденье я сейчас вам подробно покажу куда именно и вот такая вот накладка получается на средний тоннель устанавливается как раз вот сюда выполнены они из ABS пластика и на обратной стороне мы видим такие вот Крепление липучки для того, чтобы крепить ковролину Заказывал их я на сайте AliExpress тимол Производитель компания Mavica Вот здесь указано Друзья, у меня автомобиль Kia Rio 4 седан В комплектации Престиж. И есть два типа накладок задних А именно для комплектации с центральным подлокотником И для комплектации, у которых уже нет подлокотника А есть просто подстаканник в моем случае это как раз-таки для э, комплектации с подлокотником. Можно заказать, друзья, все по отдельности. Это уже как вам будет удобно. И давайте, друзья, начнем с заднего ряда. Именно вот с этих накладок устанавливаются они будут вот сюда, где у нас крепление ремня безопасности. То есть на эту сторону. Друзья, если у вас коврики не ЭВА или обычные коврики, или вообще какие-нибудь тканевые коврики, то это очень будет актуально. То есть у них бортики очень маленькие, соответственно, всегда, когда пассажир залазит, может испачкать вам ковролин. Аналогично также здесь можно ногами задеть. Соответственно, на эти части мы будем ставить накладки. Данная накладка будет устанавливаться таким образом. То есть устанавливается вот пластик и примерно будет выглядеть так то есть при установке я вам все подробно покажу это что касается с этой стороны вот эта огромная накладка у нас устанавливается сейчас я ее разверну устанавливается у нас вот таким вот образом то есть она получается закрывает полностью всю переднюю часть ковролина и также вот этот выступ который у нас здесь также открыт то есть, закрывается закрывается так полностью что очень удобно. Соответственно, здесь уже у нас ничего пачкаться не будет. Итак, давайте пока отложим в сторону. С этими разобрались. Также центральный. Я думаю, тоже здесь все понятно. При установке я вам все покажу. И давайте перейдем к передним. Здесь две штуки. Данные накладки у нас устанавливаются со стороны торпеда. Верхнюю часть вот этой накладки мы будем подсовывать... Под вот эту пластиковую панель, соответственно, будет выглядеть примерно вот таким вот образом. И давайте, друзья, раз я уже здесь нахожусь, давайте как раз и будем устанавливать. Для более удобной установки я вытащу сейчас вот эту клипсу. Тем самым освобожу вот эту панель для того, чтобы просунуть как раз нашу накладку под нее. Итак, друзья, вот так вот у нас получается. Немножко неудобно устанавливать с тем, что пока вы будете подсовывать накладку под этот пластик, то липучки будут все время цепляться к ковролину и выставить в правильном положении будет немножко неудобно. Но ничего страшного. Я все установил. Сейчас возвращаем клепку на место. В общем, вот такой вот вид у нас получается. Сейчас я установлю аналогично с пассажирской стороны И будем переходить уже на заднюю часть Я думаю, что там тоже будет очень интересно Итак, сначала начинаем устанавливать Данную накладку Просто ее Выравниваем В правильном положении Все С установкой данной накладки Проблем вообще никаких нету Все подошло отлично Теперь Устанавливаем накладку Сбоку, здесь я думаю немножко попроще. Сразу подсовываем накладку под порог, выравниваем и прижимаем. Аналогично установлю с той стороны накладку и будем как раз устанавливать уже самую большую вот сюда. вот Предварительно показываю, что получилось. Накладка здесь центральная с этой стороны мне уже в принципе вид нравится так интересно как будто так и должно было быть завода ну что давайте переходить к самой большой итак здесь мы видим что выступа уже все есть но ну, а для более удобной установки накладки можно все-таки чуть приподнять диван и начать как раз установку наши накладки, чтобы не подсовывать, а все установить прям аккуратненько. Итак, все готово. Можно опускать и закреплять диван. Ну а теперь смотрите, друзья, что получилось. Здесь у нас все сошлось, все аккуратно, нигде ковролин у нас не торчит, все защищено. Также с этой стороны эта часть у нас защищена. Когда уложим коврики, то вообще будет все идеально. Напомню, что у меня коврики EVO. С ковриками его вообще будет отлично, так как они у меня с бортиками. Ну, правда, задний коврик у меня без бортиков. Вот как раз-таки это будет самое то, чтобы не пачкался у меня ковролин сзади. Передний с бортиками. Там, так сказать, будет еще лучше. Ну и с этой стороны. Все, сейчас я уложу коврики и покажу уже финальный результат. Все, коврики я положил на место. Давайте смотрим, здесь у нас накладка, все отлично, под сиденьем тоже пластик, все закрыто, все, с этой стороны аналогично. Единственный, друзья, только момент, то что у меня коврики Эва и с обратной стороны тоже есть липучки, а так как здесь пластиковая накладка, соответственно, коврик уже не цепляется ни к чему. Просто так в свободном полете, так сказать Но ничего страшного я в этом не вижу Так как все-таки он совмещен с этим ковриком И никуда он здесь не денется Единственное то, что вот немножко болтается Перейдем вперед Итак, все, здесь тоже все отлично, все закрыто Теперь ногами мы здесь ничего не испачкаем и аналогично с той стороны все то же самое. Ковролин закрыт, грязь у нас, соответственно, не попадет. Ну что, друзья, как вам данные накладки? Если вы следите за салоном своего автомобиля, то однозначно рекомендую к покупке. Ссылку на данный товар я оставлю в описании под видео, а также еще приложу промокод на скидку. Но учтите, что количество применений данного промокода ограничено. Также, друзья, вместе с заказом вы дополнительно получите вот такую вот фирменную карту, которая дает индивидуальную скидку на покупки в гипермаркете Mavic. Ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось. Не забывайте подписаться на канал, ставить лайки и оставлять свои комментарии. Всем удачи на дорогах. Всем пока!